Здравствуйте, друзья! Новостей, к счастью или нет, не очень много, пройдемся по некоторым из них. На этом фото сдавшиеся морпехи 36-й бригады на заводе имени Ильича, Ильича в Мариуполе. А Зеленский при этом в интервью CNN заявил о том, что суммарные потери вооруженных сил киевского режима составляют до 3000 убитыми и около 10 тысяч ранеными. Ну, врет. Для сравнения, сводка Генштаба вооруженных сил киевского режима о потерях противника. И здесь, как вы видите, потери в живой силе более чем в семикратные. Ну, о танках и бронемашинах я говорить не хочу. Одних вертолетовых и самолетов там сбито больше 300 штук. Бог с ним. Обратите внимание на то, что названная цифра до 3000 убитыми явно не коррелирует даже с потерями по Мариуполю. Ну, примерно напомню, что месяц назад речь шла о том, что в Мариуполе окружена уже на заводе Ильича, окрестностях, на Азовстале, в Морпорте, то есть на этом достаточно компактном месте, уже плотно обложена группировка в 14,5 тысяч штыков. На сегодняшний момент мы знаем, что ну, пусть пара тысяч сдалась, плюс-минус. Еще оценивают по разным оценкам тех, кто уцелел и продолжает обороняться, где-то ну, в 5 тысяч человек. Пусть там 6-7 тысяч, но тем не менее, все равно получается, что одних убитых порядка 6 тысяч, то есть вдвое больше, чем называет Зеленский. Это вот просто к сведению, ну, не говоря уже о том, что при том характере боевых действий, которые ведется, с абсолютным преимуществом в воздухе и в средствах от него поражения, имейте семикратные потери в личном составе, Просто нереально. Ну, да бог с ним, тут, точнее, шут с ним, раз речь идет о Зеленском, пусть э, те, кто хочет ему верить, верит. Ну, а вот ночью были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве, где ремонтировалась техника, и цеха ремонта военной техники в Николаеве. А на фото одна из уничтоженных частей Нацгвардии Украины под Киевом. И таких объектов каждую ночь десятки. Я уже не говорю о тех сотнях объектов, которые поражаются ствольной артиллерией и системами залпового огня на различных участках фронта. Ладно, оставим в стороне потери и перейдем к международным новостям. Китайские друзья откопали старое выступление Байдена, когда он еще был сенатором от штата Делавер 95 -го года. Там он оправдывал отправку американских вояк в Боснию и Герцеговину, где шла гражданская война и оправдывал словами, цитата, «Европа не может оставаться единой без Соединенных Штатов. В Европе нет морального центра». Вот если бы он сказал о моральном центра», я бы с ним согласился безоговорочно. Но, в принципе, это показывает отношение американцев да и действующих президентов, а причем властных структур, к своим младшим европейским партнерам. Как они оценивают Евросоюз и как они к нему относятся. Но, с учетом того, что некогда Великая Британия выскочила из Евросоюза, и совсем не случайно, можно по иметь представление о том, какое место в будущем мироустройстве нет отводят этому анклаву своему. Перейдем к Киеву. Там сейчас разгоняется очень нешуточная зрада на религиозно-политическую тему. Дело в том, что пр прошел крестный ход в Риме этой ночью, и в финале церемонии Крест пронесли украинка и россиянка. В результате начался шум, ор и крик, и гам, что и украинка не настоящая, она из Молдавии, а присутствие там россиянки и вовсе неуместно. В общем, бу-бу-бу, бла-бла-бла, все плохо, даже папа Римский предал Украину. Хотя. Но мало того, дело в том, что папа там еще и речугу толкнул. Он в интервью телеканала УрАЯ сообщил о том, что различные беженцы оцениваются по-разному и украинцы в европе получают преимущество Дословно, беженцы делятся на первый и второй классы по цвету кожи в зависимости от того, откуда они, из развитой или слаборазвитой страны. Мы расисты и это плохо, заявил Франциск. Ну, в данном случае дело не столько в расизме, сколько в политических предпочтениях правящих элит. Когда было им выгодно раскручивать тему сирийских беженцев, они тоже орали в голос по сирийских беженцев, хотя по финалу оказалось большинство этих беженцев из Ирака и Афганистана. Бог, ладно, оставим это в покое. Но ко всему прочему... Сейчас им выгодно беженцы с Украины, нужно раскручивать русофобскую тему, они раскручивают ее. Расизм здесь в данном случае ни при чем. Но так или иначе, недовольство по римским в Киеве резко выросло. А вот немецкий Бильд пишет о том, что после введения санкций против российских олигархов, те перестали скупать яйца в на аукционах, в результате аукционные дома терпят большие убытки и даже отменяют аукционы. Но насчет убытков они врут или преувеличивают. Дело в том, что они просто недополучают прибыль. Это да, это верно. Ну, в общем, наверное, не может не радовать. Еще одно интересное сообщение пришло из Управления по делам беженцев в Организации Объединенных Наций. Там потребовали, чтобы Великобритания прекратила практику предоставления жилья украинским беженкам в квартирах и домах одиноких британских мужчин. Ну, по понятным причинам. Ну, есть, видимо, моральная стойкость и высокие этические нормы некогда Великой Британии вызывают в ООН серьезное и обоснованное подозрение. Ну, а закончить я хотел бы четверостишем из одного стихотворения, которое мне прислали из Латвии. Может, паспорт быть не русским, можно разной быть крови. Но не жить нельзя по-русски, если русский изнутри. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.